Всем приветик. Итак, тема у нас. Тема, тема. Расклад. Расклад. Расклад. Итак, посмотрим. На какую тему? Так, тема любви. Мужчина. Так. Тема любви. Любимая женщина. У мужчины есть. У женщины есть любимый человек. Вроде старайтесь, чтобы отношения были спокойными, но бывает недопонимание. Хочется, чтобы любви было больше. Но тут наступает ревность, обида, недопонимание. Все начинает портиться отношения. Вроде как вы показываете себя, что вот такие яркие, все получится, можно построить отношения. пытайтесь своими способностями поступать по справедливости, удачу поймать. Но приходится отдыхать и думать о том, что вот решение, надо мудро поступать в отношениях. Да, бывают отношения не очень хорошие. Энергии много, постоянно в дороге, хочется денег побольше, поступаете как нужно, делаете дела, читаете очень много, пытаетесь понять. Энергии бывает не хватает, Поступайте в жизни как считаете нужным. В любви стараетесь, но неудача. Потом за неудачей приходит благополучие, возрождение, новых отношений, мир в отношениях наступает, здоровье улучшается, отношения вроде лучше становятся. Но бывают, конечно, ссоры в отношениях. Думаете, что в отношениях любовных нужно что-то менять. Нужно проявлять любви. Но а получается, что выходят ссоры. Начинаете не понимаете друг друга. Но вы понимаете, что любовь есть. Нужно лишь только денег заработать, чтобы на все хватало. Любовь у вас то все лучше становится. То бывает, что не понимаете. Деньги вроде как бы есть, энергии есть. Но бывает нет понимания. Устаете от того, что не можете заработать денег. Деньги тратятся, их мало остается. Думаете, когда же уже будут деньги? Чтобы на все хватало. Чтобы энергии было много. Вроде и копите, вроде и силы есть, чтобы заработать денег. Вроде собираетесь накопить. Вроде получается, копится, но энергии мало становится. Начинайте. Проявлять любовь в отношениях. Бывает, что зря все делайте, думайте, к чему стремиться, и думайте начать все заново. Заново отношений, заново на новую работу устроиться, все начать заново. Заново начать с чистого листа свою жизнь. С чистого листа. С чистого листа. Женщина с деньгами, король с деньгами. Женщина решает все дела, читает, учится. Мужчина мало энергии, но он старается справиться со своей жизнью и решить отношения. Решить вопрос в своих личных отношениях. Всем пока!